Мой ну, дом, да, ну давай скажем что-нибудь хорошее. <свескотворение> В общем, у нас такая история. Впервые за пять лет Мурат решил отпраздновать свой день рождения. И, как вы понимаете, на мои хрупкие плечи упала организация этого замечательного праздника. Мы долго думали, чем заняться, как это должно быть. Вечеринка, тусовка, ужин, утренник. Мы решили, что это будет вечеринка на веранде ресторана с вкусной едой, с хорошей музыкой. И выбрали, мы, собственно говоря, ресторан «Казбек». Вот это так выглядит вход Сейчас я приехала на дегустацию Завтрашнего меню И все вам расскажу и покажу В общем, вы все поймете сами Ну а завтра будет день рождения И надеюсь, будет весело Боже, это моя любовь Конечно, здесь. Садцевис курица, это вообще моя любовь спасибо, конечно Да, конечно вас качу, курика, Нет, подождите, положите, да, да. вот как мы, чтобы красиво Давайте. это все стояло, мы же блогеры, да. да. боже, да. это, вот, конечно, вкусное меню, это все замечательно, но это все на грани, потому что, мне кажется, все гости сядут, наедятся и уже не встанут танцевать. Нет, на самом деле планируется такой пир на весь мир, потому что будет очень вкусная еда, будет очень вкусный алкоголь, специально какой вкусный, потому что он его должно быть в меру и он должен быть дополнением к обстановочке. И будет очень вкусная музыка. И выступления, и танцы, и танцы, и кружи меня, кружи. Поэтому я думаю, дегустация пройдет очень хорошо, потому что я уже не очень хорошо говорю, у меня слюноотделение. Ну что, поехали? Ням. Это замечательный человек. Будет нас в том числе завтра принимать кушать, петь, танцевать и... очень вкусно приятного аппетита, да? Натали, куда ты идешь? Я вот только проснулась uh, не успела привести себя в порядок и сразу же по делам, по делам нет, на самом деле мы едем праздновать день рождения котеночка! Да, день рождения, котеночка. Котеночка, 33 года! Всего лишь он маленький! Нет, на самом деле мы впервые Слышь. Да, Слышь. <смех> Слышь. впервые за 5 лет мы решили отпраздновать Мураду день рождения. И сегодня это торжество состоится. Очень жалко, что не все друзья сегодня а, придут. Мы всех записали, запомнили, кто не придет. Шучу, но а, собрать, конечно, всех друзей практически невозможно. Много кто работает, кто занят, кто в разъездах. Но! Все равно вечеринка, сегодня удастся, мы будем танцевать лесгинком, мы будем просто танцевать, веселиться, фотографироваться, болтать и э, поздравлять. Что? Я тостер не Тосты. Дорогой, тебе исключительно повезло. ТОСТЕР? <смех> ты, <смех> ты, ты, ты тостер не отрепетировала? Скажи, что любишь, что я единственный мужчина в твоей жизни? что лучше меня мужчины не было. Ну, в общем, как все себя чувствуешь, сама скажи. <смех> Тогда я скажу. Жизнь. Татай, <смех> так, <все. смех> ну что, мы пришли на место, где мы будем праздновать день рождения. Я вам сейчас все покажу. Вот я только поздоровалась с ребятами, кто сегодня с нами будет работать, с нашими официантами, которые будут помогать устраивать праздник. А, вон. Здрасте. <смех> вот наш шеф. Вот ребята все так готовится площадка здесь будет фотозона здрасте здрасте здрасте здрасте. и вот так вот это все будет выглядеть я думаю через часик здесь будет куча народу прекрасная москва нам повезло с погодой смотрите какие крутые э, зоны лаунж сделали смотри морат с диванчиками мне кажется все будет сидеть и вообще ой такую подсветочку сделали красивую вообще смотри какая прекрасная москва да, прикольно ну что ждем гостей да. Ждем гостей. Вот по этому поводу первый тост. Крутых тебе проектов во всех направлениях, новых невероятных стран, фильмов. В общем, всего-всего ты офигенный. Ура! Ура! Смотрите, кто в семье а -а -а -а. Если камера не сядет, я сниму, чем закончится этот вечер. И... Почему-то никто не посмеялся. <смех> Во-первых, хотела всем сказать большое спасибо, что вы пришли. Здесь невероятное количество очень талантливых людей э, из разных сфер. И я безумно горда, что у моего мужа такие замечательные друзья. Безумно талантливые, классные, веселые. Но тост храму рада. Слушай другой тост, так? Я знала, что он будет про любовь, но не готовилась. А, вообще, я всегда думала, что мужчины и женщины. это такая вспышка каких-то эмоций состояний а потом вот ну как комета наверное да то есть она так вот яркая такая где-то проплывает и идет такой хвост каких-то воспоминаний состояний все, всего всего а Мурат э, тот человек наверное который научил меня любить и э, и наверное мне показал что любовь это не комета а любовь это э, вселенная и наши отношения с каждым годом все глубже, больше, сильнее, и я не знаю предела этого состояния, ну, состояние любви, и хотела бы пить тост первый за тебя, и э, я тебя люблю. ребята вот ребята говорят ну, что это очень серьезно серега у нас кстати будущая звезда телевидения вот пожалуйста запомните его. он очень а любит здесь да. ну а ксюша ну ксюша ну вы все знаете Ксюшу. ой девочки у меня то сидят и шукается что на камеру похож ты вот сюда я как блогер извинить не могу не это да ребята с днем рождения так, киноиндустрия, пошла киноиндустрия, вот объединились все мои таланты. А вот уже тут хайп, пошел хайп, такая территория. Ну, ребят, извините, вы пришли на блогерскую пати. <социт> да, <Ась>. Да. Да. <социт> <социт> <социт> <социт> ребятки, ребятки. Я Джинни, ты видел последний мой блог да. из скан? Друзья, подписывайтесь. <социт> <социт> <социт> <социт> Ставьте лайки. Я дебютировал на Ютубе. <социт> Это очень смешно. Вот. Сейчас дойду до остальных э, моих друзей. Э, э, безумно счастлива, что... У нас есть возможность собирать очень талантливых людей вместе. Айдар, как ты, мой дорогой? Вот, по, вот пожалуйста, будущий оскароносный оператора и режиссер, и вообще, кто может, даже актер. В общем, мы в Канаде появились. Да. Вообще, мы знакомы. Да. Ну, да. Айдар, у нас с тебя начинает импровизация. Может, что-нибудь пожелаем? Мы Ну, Айдар, ну давай скажем что-нибудь хорошее. Ну, ты Наташа. Серьезный стол это да? какое-то обсуждение дела. Извините, блогерская блогерская Илюш, я, только, я только для Ильи специально взяла эту камеру. Он просто всегда просит меня снимать его. И... Виталик. Ну давай, пожелай! Ты мурада? Да. Пожелание. Да. Ура, я желаю тебе быть самым лучшим Новче. Чтобы жизнь была как инстинкта. Однажды молодой один дагестянец приехал в Москву. Салам алейкум, братья и сестры. Мурка, Мурка, Мурка. Вторую шутку повторять не буду. Работаю ещё и персональным стилистом. Нашу расчёски. Сто рублей за проезд, кстати. Мурка, Мурка, Мурка. Стилист, триста рублей час. Не знаю, что я какая-то. Мы тут в райончике, Пойдем поедим. Лосось, закинувшийся под 8 А, джаути. <плодисменты> Это Это Это ваш муж дагестанец? станет. С моим акцентом, вопрос, немидая. да да да да это кавказ. Мурка, мурка, мур-мур- ⁇ Этот муж может все. Мурка, мурка, Мой котеночек. Я тебя люблю. Какой лизгинки без пистолетов? Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Да-да-да-да-да.